Проекционные технологии Оригинальная инсталляция, в которой задействована с десяток лазерных проекторов. Внутри экрана смонтирована LCD-видеостена из 18 панелей. Важно, и мы это видим, что яркость проекторов выше, чем у LCD-панелей. Сшивки проекции практически незаметны благодаря специализированному видеосерверу. Видеостена уже была в выставочном центре и очень эффективно ее получилось расширить. Здесь мы можем видеть специализированный объектив, используется необычная линза с широким углом от Panasonic. При этом заметьте, проектор светит сбоку. Вариант создания ситуационного центра, в котором центральным средством отображения является сшивка трех проекторов. Это классический ситуационный центр, однако здесь нет видеостены. Ее функции с успехом заменяет проектор. Все проекторы здесь лазерные, поэтому изображение очень четкое. Наверху смонтирована документ-камера. Это обыкновенный баннер, но за этим баннером проектор. С одной стороны киоска обыкновенная подсветка, а с другой проектор. Реклама получается очень-очень живой. Вот такая зеркальная колонна. Предметы внутри являются экспозицией. Когда включается подсветка витрины внутри колонны, объекты видны. В то же время видны электронные изображения. Это своеобразное совмещение проекционной технологии и физических экспонатов. Это оригинальный пример 3D-мэппинга. Несколько проекторов создают динамическое изображение на обыкновенном рояле. Поворотное зеркало проецирует изображение туда, куда необходимо. Очень интересное решение для музеев. Это помогает избежать полной заливки пространства единым лучом, внутри которого только небольшой размер видимого изображения используется для демонстрации. Здесь не меньше десяти проекторов. Изображение на видео изогнутое. Возникает эффект погружения внутри пространства. Это интерактивный проектор, которому нашли вот такое нестандартное игровое применение. Несколько проекторов в режиме совместного интерактивного взаимодействия. Единое изображение можно двигать по всему пространству, не обязательно это один человек. Три проектора, которые светят на плоские фигуры. Такая вот необычная инсталляция, весьма перспективна в качестве рекламного решения. Проекторы объединяет специализированный видеосервер, который создает иллюзию единого изображения.